Ну что привет, друзья! Сейчас мы посмотрим новый ролик, мы подождались, мы тоже, поехали. Привет! Поехали! Привет, идущий серии. Ага. Они сейчас откроют Братьев. шкаф, и там будет куча Братьев всякого. Брати, по несчастью. Да, куча всякого крутого оружия, даже есть меч, снайперка, гранатометы. Все-таки довольные. Так. Это они сейчас просто за боков валиться. Может быть, собирать себе оружие? Нет, туда Я, я беру это. Я беру то. Вот. Меч? Меч? Да ладно. Бачета. Зачем? Ну, типа, я повар, я рублю. А не смотри, пило. Мне кажется, они сейчас то, что подсвет цвет их корпуса подходит, смотри. Да, смотри идеально. идеально. Давай мы ставим ставки. Сейчас он перед себе оружие такого же цвета, как он сам. Mm, вот это. Да. Я думаю, что следующий там будет зеленый или какой он там серый. И, я не знаю, выберет зеленое себе оружие, если он зеленый. А не серый. Что тебе? Ну давай тебе мачеты. О нет. Все. О, О серьезно? Вот я Какой кастет? Там есть верхний. Гарпун, из... это гарпун. Винтовку давай. Ну все понятно вот себе. Он вот. Возьмет вот эту зеленую, что это, гранатомет. Грантомет. Подожди, а что это? Нет, этому смотри, это вот ваш вот, вот, гранатомет. Или нет, или он мочит возьмет. Грантомет. Они сейчас будут спорить, что, что они одинакового цвета. Ну, как управляется, а? Подожди, как он тебя стрелять б... не сможет? Ну да, он может резать. Смотри, у него щит еще, я сидишь. А, нормально. Опа. Сейчас приварит. О, больно, он закусил губу. А это вот дробовик. Вот это как бы неплохо, это я понимаю. Стрелятельное оружие, это как бы хорошо. Ну а тебе еще что? Вот вот с осиновым колом, как против вампиров. Слушай, они слишком ли длинные? Во, видишь? Назад. Поможем, не боясь Давай. Кажется, такой, знаешь, классический, классический такой Михалыч какой Зазываю, это по башке, там, Тью. молотом. На. Ух, Даже случайно выстрелил. Ой-ой-ой. Ай, -ой -ой. Ой, ну куда ты так, а? Настольная корона прям целая. Всех укрепляют, нормально так. А это неприятненько. Молотком приятно, а приваривать неприятно. А. Ну все. Все это хорошо обградили всякими а. штуками крутыми. А сам он что себе денет? Слушай, он а всем сам он помог? будет лечить их. Лечить? Просто лечить. Отсиживаться будет? Вот ну, тебе еще гарпун, давай. Много всяких наворотов. Команда... Банкер! Банкер. Красавчик. Красавчик! Шипер! И... Пова! Повар! И Квас! Квас! Квас! Квас, квас просто бутылка будет Слышишь? Квас! Квас был в Animation Fox нет, нет, нет! 152 миллиметра! миллиметра У него да. тоже зовут персонажа Квас? А может, реально танк только был квас? Я не знаю. Общем, Почему если, не пиво, например? Если вы знаете, то напишите нам про квас. Или это просто такое совпадение, потому что они оба русские, и про пиво ничего писать нельзя. Вот, а значит, следующая серия, я так понимаю, будет уже Мачилова против зомби. Да, в этой серии они вооружались и стали прям целой командой супергероев таких крутых. Поэтому мы ждем, а если вы ждете, то ждите с нами. Пока! Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!